А, где она? Вон она, лошадь. А, у челка, у грядки, которая там коротковка, да? Вон, у деть Павлова дома. А, Такая, ну куда бы мне... <сёк> Сказал такой, что за подруга? Подруга дней моих суровых. <сёк> Наверное, фон высоковатый. На ну и что, малыш? А, аф, аф, аф. аф, аф? О, О, так, папа взял Папа, папа взял ведро Так, где там папа? Побежал Вот он А не побежал, пошел Сейчас О.